Какой? Прямой снизу-сбоку. Прямой. Снизу. Вот. Вот такой, нет, вот такой руку Вот. Вот этой косточкой удар Сними перчатки. Снимай перчатки. Вот жал кулаки и ставь кулак. Прямой. На месте стал просто на месте стал Левый прямой. Снизу. Сбоку, да. А, то есть вот это вот снизу, и сразу вниз боковой пойдет Прямой, снизу, сбоку. Сюда свидания. Плечи не тащи, просто. Да. Да, вот стоишь, разгрузи чуть заднюю ногу. Рашид, правую ногу правее, дорогой. Бух. Давай. Не спиной, рукой бей, Все, ты разгрузил руку, бей рукой. ну ну попадай. Ты вот боковой удар, удар еще раз. Ну вот и бей рукой. Ну переворачивай, ставь кулак. До свидания. До свидания. Поймай как бы локоть. Пускай висит локоть. Убери живот назад. Вот плечи твои. Да, смотри. Вот плоскость. Вот плечи. Да? И вот здесь плечи. Вот. Поднял кулаки. О! Вот сейчас у тебя. Подними голову. Не тяни. Вот. Ну теперь у тебя вот они круглые плечики должны быть. Еще раз. Прямой снизу сбоку. Раз. Во -во -во. Вот ты снизу, когда ударил, смотри, раз, два, вот и поднял, опускается кулак вместе с плечом, видишь, кочерга такая, опусти кулак, вот удар снизу, еще раз, Нет, да, вот, вот, снизу, вот, вот, ты вот этой косточкой должен удар, вот. а теперь вниз, качай рукой, о, он сам выходит, то есть поднял и это есть уже удар такой, замах, бо. И вот теперь секрет тебе раскрою, вот ты прямой ударил, смотри, да? Оп, упало плечо. Упала плечо, и ты вот здесь сжатый. Спасибо, Под... Взаимно, спасибо, еще раз. Прямой, прямой снизу, прямой, падает прямой снизу сбоку. Падает плечо. Под... Да. Поднимай, Опять падает, расширит. Раз. упала, То есть вкрутил, оно же перевернулось вверх. упала, Поднял. И опять уронил и перевернул. До свидания. Давай. Прямой. Упала плечо. О, молодец. Вот-вот, только не закидывай лок. Кулаком. Просто кулаком туда. Забудь о плечах. Просто кулаком одной рукой. Пошел. И правый прямой. То есть вот он. та та та там Поехал. Раз, два. Молодец. Спиной не наклоняйся. Не наклоняйся спиной. на три. При левом сбоку. Остановился на левом боковом. Пошел. Раз, два, три. Вот опусти локоть, Вот и поймал локоть. Вот за счет плечей тебя перевернулось. И вот теперь кулак. Не убирай левый кулак. Понял? Сюда бьешь справа. Согни локоть. Вот плечами. Переверни. Вот этот переворот плечами сделаем. Стой на месте. Пошел кулаками. Раз-два. Раз-два. Молодец. Только вот это. Нет, ничего. Одними руками бьешь. Раз-раз-раз-два. Плечи опусти, дорогой. Во! Пошел. Прямой снизу сбоку. И правый. Пошел. Раз-два. Кулаком бей. Все, бей. Мы твои плечи уже не учили. Не думай о плечах. Просто кулак вперед. Быстрее. На левом сбоку остался. Раз, два, раз. Остался, говорю, на левом сбоку. Быстрее. Раз, два, раз, стоять. И вот теперь не забирай левый кулак. Бей правым сюда. Бей кулаком сразу, да. То есть смена кулаков. Ты разгоняешь все на, ради правого удара. До свидания, ребят. Взаимно. Так, продолжай. До свидания. Быстрее. Раз, два. Ну быстрее, руками. Все, не думай о плечах. Вот и все. Тебе надо кулак поставить. Это как задача от обратного. Сжатый кулак, он у тебя косточкой, без плеча, без вот этого переворота не встанет, ясно? Поэтому сожми кулаки, и старайся их косточками поставить. Все. Понятно мне? Еще раз. Раз, два, во. Еще один. Ну-ка завали прямо туда, длиннее справа. Ой, молодец. Вот это. Еще длиннее справа, сильнее. Вот это надо, отлично. Раз, два. Сейчас удобно было? Да. Попробуй. Черт, сиди ко мне. Вот, чтобы ты понимал, да? Вот иди сюда, встал. вот зачем? Вот это я тебе заставлялся бить вот этой передней рукой, да? Посмотри. Встал в стойку. Ну, где группировка опять? Вот он туда. Смотри, с дальней дистанции. Я разгружаю переднюю ногу, видишь? Значит, у меня разгрузилась передняя рука. Поднимаю. Могу поднять, да? Да, что у тебя? Рука сводится сюда, да? Да, да, да. Но прямой неудобно. Тогда что делается? -то? Два раза сводишь руку сюда противник. Каким образом? Раз, два и третий выход сюда. Заброс как бы у тебя происходит. То есть два движения коротких таких. Раз, два. А вот третье движение с подседом у тебя происходит. Че опять вот так-то, дорогой? То есть вот двигайся со мной. Я тебе покажу, как оно работает. Смотри. Дальше от меня, пожалуйста. Вот, Но передняя нога видишь, вперед может, Та-та-та. Видишь, какой занос произошел с этим движением? И тут вот заряжена правое. Ясно? То есть ты человеку сводишь руку дважды. На два удара, и у него все вот сюда идет. И тут третье движение. Поднял. И вот это опускание. Смотри, как... Можно с тобой работать? Аж вот так могу сделать. Либо вот просто смотри, провожу руку, видишь, через сторону и переворачиваю. Все. Понял? Да. Зачем? Молодец.